Мои друзья немножко видите не знаю новый новый микрофон новый микрофон не знаю передает ли он э, звук звук бубна что-то никак по-настоящему звук плохо передается вот такими микрофонами э, добрый день ну друзья мои сегодня такая у нас встреча такая не не очень не очень длительная э, Сами понимаете переживаем переживаем мы с вами за э, шамана за шамана переживаем и ну хочу вам э, рассказать последние новости от адвоката от ольги михайловны которая единственная имеет возможность э, встретиться с, с шаманом нашим и ну, она передает, что шаман вот просил радиоприемник, маленький, свой, который где-то у него там лежит, и теплую кофту пуловер. И за передачи передает благодарность людям, которые, видимо, ну вот ему сушечки да прянички передают. Очень хорошо. По состоянию здоровья говорит, что слабость опять начинается. Что это означает, друзья мои? Что это означает? Это означает, что ему втюхивают таблетки. То есть, он после прошлого, помните, восстанавливался, потому что ну, был как, как бы ослаблен. Так, микрофон, плохо слышно? Плохо слышно, плохо слышно. Да, друзья мои, привет, привет, видите. Так что, ну, ша шаман, как говорится, по подвергается репрессиям. То есть, ему все-таки дают эти препараты. Хотя, на самом деле, понимаете, что сейчас, значит, и э, наш, э, как говорится, Баба Вова тоже ослабнет. Потому что они настолько связаны, я не знаю, как до чего. Э -э, в прошлый раз, когда они начали, так сказать, пичкать шамана этими препаратами, э у Вавана там тоже, как говорится, в голове зашумело. но вот заметьте, насколько связаны шаман и, и, и, так сказать, и Путин. Насколько они связаны. Заметьте, вот разнесли дом шамана, и буквально там, ну, в дворец Путина, они его там быстренько там тоже ворота сняли, там что-то обколупали все. То есть вот насколько... И это связано вот это вот игра богов. Игра богов, когда вот эти два человека, один э, такой горделивый то есть подверженный гордыне всем порокам, я думаю, мыслимым и немыслимым порокам, э, как я понимаю, что он и поддает, поскольку очень, как, как медвежонок любит, винишка. Ну и э, еще и... Видите, и любят там танцы на шесте, то есть <смех> обнаженные там какие-то. Ну, в общем, подвержен всем порокам. И аскет-шаман, который довольствуется простой едой, живет, в общем-то, ну, в очень скромном жилище, далеко не в дворце. Но вот это вот два полюса нашего мира. Полюс зла и полюс добра. Вот так мы это разделим. И сейчас, когда, значит, Путин думает, что закрыл закрыл шамана и обезопасил себя, на самом деле, опять же, сам себе, может сказать, такой, такой удар нанес, что не знаю, как оправиться, оправится ли он от него. И все вот эти... Сейчас действительно у всех не, немножко депрессивное состояние, потому что э, шокируют всех вот эти и задержания людей по всей стране, и вот издевательства, которые проходят над теми людьми, которые там задержаны, в общем-то, репрессиям подвергаются очень многие Что, друзья мои Время, время нелегкое И шаман держится То, что начали его таблетками кормить Конечно, чрезвычайно чрезвычайно волнует меня Но мы знаем, мы все вот знаем, что его дух движется Жалко, что так долго он будет двигаться по направлению к Кремлю, возможно, вот этот срок, 120 дней, который отметил шаман, это срок, когда все, все свершится, все, все произойдет, и мы услышим, может быть, вот этот звук его бубна. Ну, кто кто захочет услышать, потому что, знаете, много противоборствующих тут же сразу, сразу проснулись все какие, возможно, роли, какие, возможно, эти граждане и и угрозы и всякие там письма мне тут сыпятся знаете тоже ну к этому я привык и к мистическим угрозам и к физическим угрозам так поэтому они связаны тут многие говорят что надо развязать их но это не в наших силах на самом деле не в наших силах друзья мои я тоже бы, знаете... Но, с одной стороны, это, как говорится, оберегает шамана от того, чтобы с ним произошли какие-то страшные вещи. А с другой стороны, это, как бы, ну, несколько ограничивает воздействие на, на самого главного. Ну, такова божественная игра. Божественная игра. Да, друзья мои... Привет вам всем, извините, что не читаю там. Шаман Кузнец сказал, что свечи нами зажигаем, и это смешно. А я считаю, что ведь главное намерение, которое мы вкладываем в эти вихри, крутим вихри, не смогли подойти к нему. Согласен, согласен, что... Э, э, я думаю, что Шаман Кузнец сказал это не то, что вот прям там смешно, что мы свечи зажигаем, потому что дело-то не в свечах а дело в нашем намерении, вот в этой волне, которую мы даем. То есть это поддержка. И дело в том, что это нужно не шаману, а нам. Вот что он хотел сказать. Что он это специально, он, как говорится, пошел вот на эту, так сказать, Голгофу. То есть он понимал, что за ним придут. Вы думаете, он, он человек очень разумный. И он понимал, что за ним придут, его схватят, и мог, могут и убить, и, и посадить в этот, как его, в кутузку. Помните, вот, ну, шаман уже нанесли какие-то ранения, и на следующий день-то у этого, у Бабы Вова-то тоже он был перекошен. Я, я не понимаю, как они там чувствуются, колдуны издеваются, знаете. сами это не могут Вовану фуфан дать. Вот, от, от, через шамана они, вот шамана избили, Путину стало не сахар. Ну, вот, видите... Дом шамана разбомбили, то есть вынесли дверь, там внутри все перевернули. Дворец главного тоже, тоже, как говорится, они сами его разрушили. То есть, представляете, настолько это все, все, все действительно божественная игра, да. Один не горделивый, а властолюбивый. Ну как нет? Он тоже он прячет свою гордыню. Он там изображает из себя скромника. Он там не ходит в золоте. Хотя мы не знаем, как он ходит во дворце. Там, может, у него это тоже трусы вышитые, там, не знаю, там бриллиантами. Или еще что-то такое. Судя по дворцу, он роскошь очень любит. Но, видимо, не, не, не одевают его в золотые одежды. Вот я всегда поражаюсь священнослужителем которые вот патриарх который выходит прямо золото на золоте мне кажется это тоже в чем-то такая гордыня священнослужители должны действительно быть как как отец сергий я бы сказал строгая строгая одежда без каких-то без каких-то вещей да друзья мои надо наслать всех хорошего медикам, который лечит Александра. Ну, во всяком случае, разумности им стоит добавить. И понимание, что э, вы лечите человека необычного. И это, можно сказать, в чем-то даже символ нашей эпохи. И надо думать. Надо думать. И даже вот те какие приказы, которые приходят, делать их, как говорится, спустя рукава. То есть, никто же вам не скажет, что таблетки. Ну, Замените таблетки на какой-нибудь аспирин. Вот и все, и все дела. И что у вас там? Так. 7 февраля будет поддержка обряду. Время с 12 до 14. Путин понимает, что он связан с шаманом. Понимает. Но, как я понимаю, ну либо это о грехи исполнителей, либо то есть то, что ему докладывали об этом. Это да. Это да, абсолютно точно. Это да, ему об этом говорил, африканский колдун говорил об этом, ему, ему они доверяли, потому что иначе бы они, ну, они попытались бы его ну, как бы залечить до смерти. Но эту связь они уловили, что шамана ну, нельзя физически, ничего ему нельзя сделать. Так, сколько дней уже прошло? Ну, сколько задержания шамана, когда это произошло-то? Когда это произошло у нас сейчас? Когда же это было-то? 27 января, 27 января, а сейчас у нас 5 февраля, то есть... 28, 29, 30, 31, 4 дня, еще 5, уже 9 дней, 9 дней шаман в дороге, 9 дней, сколько там, 7, уже прошел более 500 километров, поэтому много осталось, много, Солнце светит, да, солнце светит. Сейчас вот снег убирал, снега навалило. Чистый, хороший снег. И небо чистое без вот этих вот, так сказать. Так, друзья мои. Так, вот представитель ОМХ, шаманов, все будет хорошо, таблетки, лекарства будут нейтрализованы. Друзья мои, ну, знаете, от слов до дела далеко. Поэтому, кто имеет возможность э, свое намерение, свою энергетику вкладывать это, то не, не надейтесь на кого-то, делайте сами то, что можете. Понимаете, что ж такое-то? Делайте сами то, что возможно. Не надейтесь, что кто-то будет нейтрализовывать. Вы нейтрализуете. Вы это делаете. Поэтому надо работать. Да, Волгоград. Татьяна, добрый день. Александр Шаман сам связал. Не знаю, точно не могу вам сказать. Вряд ли. Вряд ли это он сделал. Все может быть, но... Мистик, как относитесь к возрож... возвращению к социализму? Ну, знаете, социализм это, ну, конечно, справедливое, но это не социализм такой, какой он был. То есть социализм должен быть новый. То есть, естественно, рассчитано на, на социальную защиту слабых э, людей, ну, пожилых. Все, все это естественно Естественно, что дикий капитализм Вот этот империализм, он, конечно, не годится Но э, Означает, что это должно быть разумно Вернуться к старому невозможно Должно быть по-новому Учитывая огрехи того, того старого Поэтому, как я отношусь? Я отношусь хорошо Но не к повторению Не к, не к возврату там, Действительно, знаете, как э, Откопаем Брежнева и будем жить по-прежнему Такого не будет Поэтому Друзья мои, конечно, мне нравится этот, так сказать, Платошкин, замечательно, тоже он разумный человек, не, не, не во всем я с ним согласен, но понимаю, что он -то тоже борец, и его тоже, видите, его заключили дома, и, может быть, тоже его травят, потому что, видите, он уже не первый раз в больнице и в реанимации попадает поэтому видите всех всех бомбят всех абсолютно поэтому так как тебе деятельность цельнозора друзья мои я честно говоря ни разу не смотрел цельнозор мне многие говорят но у меня просто нету времени поэтому что он там делает, как он делает, я, я не могу это не осуждать, не обсуждать. Возможно, замечательный хороший человек, нету времени. У меня часто спрашивают, там посмотри, там какую-то эту пелихал, не знаю тоже, просто не знаю. У меня слишком напряженный график, слишком напряженный график. Да, человек из дворца и человек из хижины символично. Но вот действительно Боги любят символизм, и вот это вот действительно человек власть. И человек-дух. Вот эти два, два, две вещи. Они должны были, они должны были сойтись. Вот, вот в этом смысл был. Для богов это очень важно, символизм. Поэтому шаман шел. Вот это вот те, кто говорят, что он там должен был тайно все это сделать. Все это они не понимают. Того, что это должно идти вот так вот. Так, как идет. И все эти... Многое из того, что произошло для шамана... Но для самого этого не думайте, что он прямо все знает. Нет, это, это спускается, ему вот он не может противостоять этому. И я чувствовал какую-то даже грусть и в чем-то боль, когда он вот последний раз пытался это. И, и была и неуверенность, и решительность, но это вот поток, который идет. И так свечой надо уметь работать а кузнец при к огню. вот и не чувствует силу либо сам слаб ну александр Гурин легко кого-то осуждать знаете типа он не так все это сделал не так сказал а вы сами скажите вот он показывает выступает что-то говорит а с осуждением знаете я вот показываю себя на канале людей неоднозначных людей. Тут кто-то там, знаете, и богатырь вам не тот, и, и гончар вам не тот, и, и это вам все, знаете, очень-очень легко говорить, что кто-то не тот. Но эти люди, они же, это не значит, что они только говорят, они же и делают. А то, знаете, всегда разговоры, э, как бы, о а чего вы сидите и разговариваете? Да, вот сидим и разговариваем, но мы не все время сидим и разговариваем, знаете, а ведется работа, каждый, э, я не знаю, там, с чем, Кузнец работает, а вы вот с чем раз, работаете? Умеете работать со свечой? Работаете. Скажите нам об этом, расскажите. Пришлите, я не знаю, там, видео мне, вот кто, кто из вас способен вот, со, со своими переживаниями, как вы, как, как идет ваш мистический путь, как вы развиваетесь. Напишите, как, скажите, как вы помогаете шаману, как вы пытаетесь помочь этой стране. Ну, я не знаю, там, этому миру, может быть, магические, может быть, физически, вы скажите, все это ваша ваша мистика, это все, все пыль, вы там занимаетесь каким-то очковтирательством. А я вот там, я не знаю, там что там, мусор убираю в лесу, или там, я не знаю, там кхе, чиновнику там какой-нибудь там на коврик кучу наложил. Вот это мой, мой мой стиль, к примеру, вы скажете. Ну, все, все там, кто-то посмеется, кто-то скажет молодец. Поэтому тут давайте. Давайте, бубен звучит. Ну вот не знаю, друзья мои, вот э, я попробовал. Дело в том, что э, никак микрофон нормальный, вот э, ну такой вот попробовал его с этим. Вот, вот сейчас он висит, но вот так так звук не.. звук плохой, вот э, реальности не передает. Вот, видите, вот сейчас бубен вообще в идеальном состоянии я его тут немножко маслицем подкормил он прямо прямо гудит но микрофон не передает не передает того того что хотелось бы так мистик смотрела алана мамиева осетина 7 числа будут делать костер и будут будить аланов которые разбудит иванов надо всем присоединиться друзья мои к сожалению не смотрела, обязательно посмотрю я мне многие пишут что вот там кто-то даже осуждает, что вот почему осетины, значит, начинается вот этот какой-то национализм. Человек, как я понимаю, призывает к каким-то конкретным действиям. Поэтому, что же, чем отличается костер осетина от костра шамана Я думаю, намерены-то те же, изменить ход действий. Поэтому, если это так, то я всецело поддерживаю. Вот, вот, вот то, что. Ну, надо посмотреть просто в подробностях. Уж извините, я, не было времени у меня это. Но, как я понимаю, вот надежда, что вот, похожий посыл от него. Я обязательно посмотрю и, естественно, при, присоединюсь к этому. Ох, Ирина попала на стрим. О. Price The Sun. Медики пусть труны учат. Ну, вы, наверное, это в ироническом смысле говорите, что медики пусть руны учат. А на самом деле, действительно, знаете, если к медицине нельзя отбрасывать медицину и нельзя отбрасывать мистику. Но если медики будут применять еще э, к своим методикам, энергетические методики, вот это будет настоящая медицина, настоящее исцеление. Потому что те, кто подходит чисто механистически, химически, те тоже... Настоящие врачи всегда знают, что... Вот настоящие доктора знают, что вот этот фактор, энергетический фактор очень важен. Это, конечно, не студенты-медики, медики, но понимают. И если ну, кто-то не афиширует, из докторов не афиширует, что они могут могут лечить. Ко мне вот, ну, обращались, я знаю, нескольких таких докторов, тоже я там помогал им как бы, ну, очистить себя, очистить себя от всякой грязи. И.. Они, они это понимают и используют это. Используют энергетику. Ну, не, не говорят человеку, что они там на него влияют, но, но используют. И э, те, кто энергетически сильны, они, э, они помогают. Поэтому, э, друзья мои, вот э, руны, а почему бы нет? Это не значит, что надо там что-то такое. Если вы владеете рунами, вот если вы, врач к вам пришел человек, вы можете, ну, как бы, э, что-то сделать. Вполне, вполне. Штаб Навального сказал, что больше протестов не будет, сливают. Ну, не надо их там обвинять в этом. Сейчас понимаете, а что люди еще не вышли из этих, то есть всех перехватали. То есть сейчас будут ужесточения этого. Этих всех будут еще хватать. Надо перегруппировать силы, а там уже как пойдет. То есть народ заявил свой, свой протест против этих вещей. Власть ему ответила. Все, как говорится, взаимный диалог в таком смысле состоялся. Сейчас надо посмотреть, как вообще будет э, мировая. Сейчас видите персональные санкции. Ну, в принципе, знаете, я не нравится ни Запад, ни мое отношение к Байдену. Но вы тоже знаете, я тоже его, так сказать, понимаю, что это там мертвец, почище наших. Но неважно, неважно идет божественная игра. И сейчас, если наших упырей лишат возможности, вот отнимут у них там богатство, которое они там держат, будет это хорошо. Ну, нам за богатство надо переживать. Надо нам, чтобы они здесь были, у нас остались. Так. Так. Так, Мистик, ты прав, мучая шамана, они хотят убить Верховного. Ну, сейчас да, сейчас э, Верховного пытаются тоже, как говорится, подставить и слить. Подставить и слить. Так, друзья мои. Э, э, сегодня, наверное, вечером я сделаю ну стрим, скорее всего, по каким-то там колдовским вещам, потому что что-то мы все с вами о политике, а поговорим о мистике и работе но на сегодня значит времечко у меня не, не очень много вот выдалось полчаса и поэтому э, давайте на сегодня мы завершим ну, вот представитель значит говорит лучшее намерение обезвредить лекарство которое дают шаману правильно и вот чтобы знаете бубен как сердце улавливаете звук своего сердца и начинаете ускорять это Если, ну, каждый, у кого есть бубен, видите, сейчас шаман лишен возможности, но если мы присоединяемся, вот эта волна, чтобы, вы -ка, знаете, как вот шаман начинал даже чуть-чуть тихонько это, играть, стучать в бубен, а этот вован отстреливался, все время в Москве были салюты. Многие это отметили. А нужно, чтобы этот звук не утихал, и он звучал в башке у этого, гражданина в, в их бункере везде везде вот среди них вот это вот звук губна гремел гремел и не давал им не спать чтобы ночью у как говорится у дедушки у бабушки вовы вот это вот как будто гвозди ему забивали в башку вот друзья мои вот это дело все, видите. Важно. Все, друзья мои, пока. Пока.